тайны богатых людей тайны богатых людей всем привет меня зовут Макс Прайм сегодня я расскажу как стать богатым в военное время Ну если вы в территории Украины есть территория с Россией то тайны богатых людей из Соединенных Штатов которые нам рассказали историю. Потому что у них доллар они типа того богаты поэтому много чего они могут вам рассказать и научить меня и вас тоже ставь лайк Тайна первая. Стремление. Стремление это прям важно. Вы можете хотеть достичь жизни многого. Прям море. Многого. Сейчас, кстати, на море могу вам показать. Поэтому, если вы рядом живете с морем, то возможно можно... все. В общем-то, вы все видели. Но вы должны стремиться найти возможность. Я вот нашел возможность, может рядом в этом ищу у себя возможность. Чтобы не, не чего-то добиться, чтобы чего-то добиться, точка. Подумайте, почему из окружающих вас людей много ничего не умеют. И так далее. Так, да, потому.. Но что у них нет достаточного стремления для того, чтобы завоевать победу. Э -э да, потому что у них нет достаточного стремления, фу, достаточного стремления для того, чтобы завоевать, завоевать победу. Тайна вторая. Выбор цели. Каким бы ни были ваши стремления вы не сможете двигаться вперед, если не выбрали для себя цель. Тайна третья. Эм, запас энергии. Наличие стреления и цели это еще не все. Вы должны обладать достаточным запасом сил и энергии, чтобы дойти до конечной цели тайна 4 иметь план обратите внимание все состоятельные люди в нашем мире включая Соединенные Штаты, прежде чем заняться этим любым бизнесом придумывают разрабатывают а потом выполняют намеченный ими план тайна 5 творческий подход именно к разработке планов действительно необходимо подходить творческие главное именно творческая жилка поможет вам найти оригинальные решения оригинальные решение поможет вашим воображением по-другому посмотреть на обыденные вещи. риск кто не рискует тот не пьет шампанского именно смелость не упускать свой шанс тайна седьмая нити пользоваться чужими деньгами все знают что для ведения бизнеса нужно наличный начальный капитал достаточно много. но это еще не означает что Денежные средства обязательно должны вложить вы. Зарабатывайте на чужих деньгах, пускай их, их, в оборот. Это самая тяжелая штука. Ну, кто сделать, напиши в комментариях. Я такое еще не сделал. Тайна восьмая. Наращивать сил. Миллионер Джон Пол Гетт сказал: "Выгоднее использовать один процент силы сотних людей, чем сто процентов моего собственного". Умение правильно использовать силу и возможность своих работников. Загалл успеха. Я попробую. Просто нужны средства для этого. И не вообще Ну, для этого нужно капитал какой-то там. Контент, материалы. Чтобы они знали, что «О, ты сделал, ты можешь продолжать. Я тебе типа, помогу бесплатно, потому что платить». Типа такая версия. Тайна 9 настойчивость. Будет нас, э, будьте настойчивы. Миллионеры, потому что э, миллионеры, потому и становятся миллионерами, что упорно идут к своей цели, несмотря на препятствия. Э, тайна десятая, Самоконтроль. Как правило, успешные люди это люди, обладающие большинство силы воли. Не позволяйте себе лениться, им присущее умение управлять своими поступками. Тайна 11. Общайтесь с умными людьми, вращаясь в среднем, состоятельном и учении людей, вы получаете возможность изучать, как они думают и как ведут дела. Посещая те же рестораны, те же клубы, те же мероприятия, что и они, вы сможете наладить интересующего вас связи, Обез... обз... об... обзавестись нужными знакомствами. 11 тайных богатых людей, тайных богатых людей, Топ 11 штук. Вот так можно назвать. Всем удачи, всем пока. С вами Макс Prime. Слева от вас, справа от вас. Слева внизу, справа у нас есть такие подсказочки. Нажимаете, смотрите данные видеоролики. Еще такая есть сверху подсказочка, если вы сетево смотрите. Всем пока.